Для чтобы использовать эти функции нам нужны деньги на рекламном балансе, но откуда берутся эти деньги на рекламном балансе, ведь специально отдельно пополнить рекламный баланс невозможно на проекте. Допустим мне понадобилось 5 долларов на рекламу какого либо проекта, допустим я хочу сделать telegram bot воронку, чтобы привлекать пользователей в какой-нибудь другой сторонний проект. Мои действия. Я захожу в раздел «Финансы». Пополняю счет проекта на 5 долларов необходимым мне способом. Либо «ПР», либо perfect money Далее я перехожу в раздел «Матрица». А дальше самое интересное. Когда я покупаю какое-либо место в «Матрице», мне эти деньги, которые я потратил на покупку «Матриц», возвращаются на рекламный счет. То есть помимо покупки матрицы, я деньги просто кэшбэком получаю на рекламный счет. Поэтому в этом проекте будет движение даже тогда, когда перестанут идти новые пользователи. Потому что люди, которые будут покупать рекламу, делать боты и так далее, им просто необходимо будет покупать места в матрицах, чтобы деньги появлялись на рекламном счету. Самая дешевая матрица называется пешкой, стоит 5 долларов. Следующая матрица Конь стоит 20 долларов. Мы находим необходимое нужное нам место пустое в матрице и нажимаем купить. После покупки этого места мы получаем эту же сумму сколько стоит матрица на свой рекламный баланс. И уже с этого баланса мы тратим эти деньги на свои нужды. А теперь коротко о рекламном функционале King Profit. Этот функционал мы можем использовать для продвижения любых своих проектов, в которых мы еще участвуем. Ну а подробнее о каждой из этих функций вы узнаете в дальнейших видео инструкциях. Итак, рекламная лента. Здесь мы можем публиковать наши бизнес объявления, а также поднимать их в самый верх ленты. Далее, баннеры. В этом разделе мы можем рекламировать свои текстовые объявления, а также баннеры. Мы видим... Рекламный блок есть почти на каждой странице сайта в самом верху. То есть, все пользователи данного проекта будут видеть вашу рекламу. Далее, конструктор ботов. В этом разделе мы можем создавать свои боты, а также копировать существующие. Возможно, вы и сейчас в данный момент находитесь в одном из таких ботов, который сделан на платформе King Profit. И если вы хотите получить копию такого же бота, то обратитесь к человеку, который вас сюда пригласил. Координаты будут указаны в самом боте. Ну и также можно сделать любого бота автоворонку под любой проект, в котором вы участвуете. Все инструкции вы получите далее.